Мы начинаем четвертую часть решения задачи D5. Будем проверять на первом моменте движения, в первом диапазоне от нулевой до третьей секунды, не поменяла ли скорость свое направление. Проверять это можно разными способами, но в частности можно проверить таким образом. Давайте предположим, в чем наша основная загвоздка. В том, что... вот это сила В0, которую придали, придали в начальный момент по условию задачи. Тело движется, движется, и под действием сил, которые действуют на нее, в частности, я говорю, силы, которые отталкивают ее назад, это две силы, но нет, сила трения, сила трения, сила реакции нет, сила трения плюс составляющая, вот эта составляющая силы тяжести, то есть вот эта составляющая, они действуют, что? Против скорости и они могут в какой-то момент времени превратить что скорость в нулевую то есть остановить тело и даже поскольку в этот момент будет продолжать действовать сила же вот если она достаточно большая она может заставить тело скатываться вниз то есть сила трения в этот момент поменяет свой проекция силы трения на усикс поменяет свой знак сила трения поменяет свое направление то есть, вот это какой-то гипотетический момент Т со звездочкой. Давайте обозначим так же, как вот у Яблонского с автором. Фактически, что, значит, что мы сейчас проверяем? Мы сейчас решаем ту же задачку. То есть, определяем, существует ли такой момент времени Т' чтобы скорость превратилась в ноль. То есть, мы решаем вот такую под, под задачу. Ее можно решить, ну, собственно говоря, это очень так же, как это. То есть, дельта Px равно сумме что. То есть используем опять теорему об изменении момента импульса. суммы проекции импульса всех сил на ось x. В данном случае дельта Px это что будет у нас? M V наша, напоминаю, 0 минус, M 0 Вот здесь это как раз и будет равно 0, далее. И вот проекция всех этих сил, значит, мы их вычисляем. Каким образом? Значит, проекция силы P у нас будет равна... Вот ее сейчас мы вычислим, напомним. На графике у нас... Давайте, чтобы второй раз не чертить график. Но неудобно вообще-то будет, ладно, возвращаться. Вот на графике силы P от T. P от T. PX, точнее, от T. У нас от 0 до 3 секунды идет что? Вот такое линейное возрастание. Значение силы от 0 до 250 ньютон. Вот существует ли какой-то момент времени той со звездочкой, которую мы обозначили? Соответственно, существует что? Какое-то какое значение. Обозначим его, что P со звездочкой. Соответственно, импульс будет равен вот этой вот этому вот площади этого графика. Чему он будет равен? Эту площадь. Давайте. Эта площадь будет равна 1 вторая. Значит, что P со звездочкой умножить на T со звездочкой. Но T со звездочкой у нас будет неизвестная, поэтому выразим P со звездочкой. Каким образом мы его выразим? Ну, очень просто. Это относится к этому, как это к этому. То есть, P со звездой относится к 250, как T со звездой относится к отсюда P со звездой равен T со звездой умножить на 253, то есть это будет у нас что? 1 вторая 253 третьих T со звездой в квадрате, то есть у нас уже в квадрат появляется неизвестное, значит это что будет? 125 третьих ну вот так дроби и оставим T со звездой, потому что не делится в квадрате то есть, это будет у нас первый импульс. 125 третьих Т со звездой в квадрате. Далее. Ну, вот эти импульсы мы вычисляли все. Импульс остается у нас, повторюсь, еще три слагаемых. Импульс силы тяжести, импульс силы реакции опоры, он равен нулю, и импульс силы трения. Вот эти выражения. Вот оно, и вот оно, только теперь у нас Верхний предел интегрирования будет не Т1, а Т со звездой. Соответственно, мы пишем минус МЖ синус альфа Т со звездой. То есть, минус МЖ синус альфа Т со звездой. Минус, что там, f ФМЖ косинус альфа Т со звездой. Ну и проекция силы n была равна нулю. Теперь, что у нас получилось? Если мы еще сократим на m, то есть разделим здесь на m, то есть на 40 еще разделим, получится следующее уравнение. Значит, v0 равняется чему? 125 делить на 120. t со звездой в квадрате. Минус что? g синус альфа. Минус... Давайте я сразу в скобки плюс f fg косинус альфа. t... Со звездой. Напоминаю, что у нас неизвестно. Мы определяем вот этот момент времени. Существует ли он на промежутке от, нуля до, от нулевой до третьей секунды. То есть, это у нас V нулевое 10. Эти числа все даны. То есть, у нас квадратное уравнение относительно T со звездой. Какое квадратное уравнение? Ну, вот такое оно. Ну, у нас 125 на 120... Ой, нет, давайте... Все-таки. 125 делим на 120. Это будет равняться. Вот, да. чтобы еще? 1,042. Ну, давайте 1,042. Хотя можно было бы... Я вполне спокойно допускаю округлить до единицы. Минус. G синус альфа это у нас было, значит, 10 умножить на 1 вторую, то есть 5. Плюс f это у нас 0,1 умножить на 10. То есть, косинус альфа. Косинус альфа у нас было 30 градусов. Косинус 0,866. Плюс 0,866. Т со звездой. Сюда же переносим в нулевое. Это у нас минус 10. Равняется... Нулю. Вот наше уравнение. Но я округлю все-таки рискну. То есть, это будет такое квадратное уравнение. t штрих квадрат. Минус 5 866 Т со звездой. Минус 10 равняется нулю. Ну и вот, решая это уравнение, мы получим два значения t со звездой. То есть, минус B значит плюс-минус корень из дискриминанта делить на 2а Ну, в данном случае а единица b у нас минус 508 то есть 5 8 6 6 плюс-минус корень из дискриминанта пополам то у нас что будет дискриминант дискриминант у нас будет b квадрат минус 4а с в данном случае 5 8 6 6 в квадрате минус 4 умножить на 10 это равняется дискриминант будет минус 4 отцы извиняюсь плюс С. плюс потому что здесь 4 c это минус 10 минус 10 это будет 5 8 6 6 мы ну, просто эту ошибку обнаружил потому что дискриминант был, бы был отрицательным а здесь ну, в принципе, это тоже было бы результат, но неудачный для нас. 5, 8, 6, 6 в квадрате плюс 40 равняется 74, 410. 74, 410. Ну и корень из него, извиняешь не то где у нас. Вот корень из него 74, 410. Это квадратный корень. Или кубический, Нет, это кубический корень. Давайте тогда корень квадратный восемь шестьсот То есть получается пять, восемь, шесть, шесть плюс-минус восемь шестьсот двадцать шесть пополам но отрицательный корень нас не интересует поскольку это происходило как бы до начала движения у нас такого момента нету рассматриваем диапазон то есть от 0 до трех, значит положительно это что будет давайте складывать значит плюс 9, плюс 5 восемь 6 6 равняется 14 492 делить на 2 равняется 7 246. 7 246 секунды. То есть такой момент, если бы и произошел по данному условию, то он бы произошел только на с половиной секунды. То есть в диапазоне от 0 до 3 секунды такого не происходит. Итак, эта проверка нам позволяет утверждать, что наше решение правильное. Что было бы, если бы мы получили, что. Вот здесь этот момент времени, ну, например, был бы равен там двум секундам. Это означает, что мы бы теперь решили, решили бы, перерешали бы заново вот нашу задачу. Вот все бы оставили то же самое, но мы бы разбили на два момента. То есть мы бы разбили от нулевой до второй. Мы бы решили вот это уравнение. Давайте я его выделю, то есть мы бы решили вот то же самое уравнение, где оно? Где оно уже со знаками. Вот, мы бы решили вот это уравнение. Мы бы решили вот это. Вот это урав... уравнение мы бы и решали. Но, от какого момента, повторяю, здесь было бы у нас соответственно здесь было бы у нас до т со звездой и до Т со звездой то есть до второй секунды а потом бы мы решали от 2 до 3 то есть интегрировали бы вот там вот здесь когда мы вычисляли мы бы интегрировали все то же самое что от Т со звездой до т 1 вот эту силу ну это бы не поменяло а вот это поменяло бы еще плюс бы эта проекция поменяла свой знак потому что сила трения была бы направлена то есть здесь было бы то же самое только здесь что от t со звездой до Т1. То есть, мы бы решали вот 1А и 1Б. Вот так бы обстояло решение, если бы у нас э, вот эта проверка э, показала бы наличие что? Точки поворота. То есть, точки, где скорость обратилась в и соответственно, а силу продолжала действовать. То есть, соответственно, вот это была бы у нас точка поворота. Кстати говоря, здесь э, Точно так же еще надо было бы проверить, ну, целый ряд условий, в общем-то, поскольку если скорость обратилась в ноль, это не значит, что автоматически тело начало двигаться сразу вниз. Вполне возможно, что скорость обратилась в ноль, но в этот момент, например, сила тяжести недостаточна, Проекции силы тяжести на ось X, то есть вот этой проекции, вот этой силы тяжести, недостаточно, чтобы сдвинуть тело вниз, и тело как бы остановилось. А сила P, которая нарастала ее уравновешивала бы, что нарастающая сила трения какой-то момент. В общем, надо было еще проверить модули проекции всех сил на ось x, x, сумма модуля равна нулю или нет. Вот. Ну что ж. Дальше мы перейдем к решению задачи для определения v2. То есть v1 мы определили, но тоже с вопросом. Но перейдем теперь к решению задачи v2. В следующем, в следующем фрагменте.